Привет всем! Достался мне в наследство ASIC Bitmine Antminer S9, покажу результат ремонта, а также проанализируем его текущий хэшрейт и возможность использования ASIC Bitmine S9 в режиме экономии электроэнергии. Я получил полный комплект ASIC Miner S9, который состоял из платы управления, трех плат с чипами-вычислителями и блок питания на 2 кВт. С Асиком случилось несчастье, ему перекрыли доступ воздуха во время работы для охлаждения, в результате нагрева подгорели разъемы питания и один шлейф к плате управления. При осмотре разъемов питания видим, что остались торчать из платы контакты от разъемов, их я и буду использовать для припайки проводов, идущих к питанию. Шлейф к плате управления будем менять полностью. Для этого придется кусачками или бокорезами сломать имеющиеся разъемы и непосредственно контактом припаять провода. В Antminer Bitman S9 плата содержит 63 чипа, изготовленных по 16-нанометровому техпроцессу. При максимальной скорости температура Antminer S9 может увеличиваться до 90 градусов Цельсия оказались вполне работоспособными. По расчетам пионера криптоиндустрии Хэлла Финни, окончательная цена биткоина составит 10 миллионов долларов. Стоит также заметить, что это одна из самых надежных моделей ASIC от Bitman и поддержанный ASIC при нормальной эксплуатации прослужит довольно долго. Контакты очень плохо появятся, они окислились. Зачищаем все имеющиеся контактные группы по питанию на всех трех вычислительных платах. Разъем питания на управляющей плате также удаляем кусачками. Для шлейфа питания использую провода 0,35 квадратных мм. Для проводов шлейфа питания, которые будут вставляться в разъем, использую наконечники. Их я тоже пропаял. Однако в 2022 году данное устройство морально устарело, хотя до сих пор остается рентабельным. Посудите сами, последняя модель ASIC для алгоритма США 206 от Bitman Antminer S19 Pro разгоняется до 110 терахеш в секунду при потреблении 3,5 кВт. А вот модель Antminer S9G 14 терахеш можно купить в одном из российских интернет-магазинов за 500-600 долларов. Разница в цене, конечно, большая, не срока в старой модель меньше, правда, и доход низковат. Конечно, далеко не каждый россиянин может вложить за ASIC 10 тысяч долларов, а вот 30-40 тысяч рублей – совсем другое дело. Расход... Если же вы решили купить Bitman Antminer S9, учтите, производитель данной ASIC не выпускает, и официальную гарантию получить будет сложно. Старые запасы распроданы, и на официальном сайте этой модели больше нет. Инициально или как еще называют кастомной прошивки для AntMiner S9 можно скачать на специальных сервисах, например, isigdip.com. После установки такого пола становится доступным более широкий функционал настроек, увеличивается производительность майнера, уменьшается энергопотребление. Правда, все настройки AntMiner S9 потребуется выполнять в ручном режиме. Негативный момент майнинга на AntMiner S9 это шум. Умельцы делают специальные звукопоглощающие коробы для айсиков, лучше приобрести. На трубке я все места пайки промыл уайт спирит. проверяем платы ом метром на возможность короткого замыкания. И только убедившись, что короткого замыкания нет, берем лак, в данном случае обычный для ногтей, но лучше, конечно, цапом лак, и покрываем для защиты места пайки. После того, как лак нанесен, надеваем на провода термоусадочной трубки и обдуваем теплым воздухом из фена. Для подачи питания к вычислительным платам от блока питания используем два клемника, которые закрепляем на боковой стороне корпуса ISIC. Всего 9 групп по 3 провода диаметром 1 мм в квадрате. Шлейф проводов собираем в красивые пучки с помощью стяжек. время проверить асик в работе. Находим его IP-адрес в сети с помощью специальной программы от производителя Bitmine. Мигание зеленого индикатора Normal показывает, что подключение Antminer S9 прошло успешно. Если при запуске включился красный сигнал, фауст, подождите, минут, пока устройство перейдет в обычный режим. Дальнейшая настройка Antminer S9 начинается с определения сетевого адреса. Подключите ASIC к интернету и проверьте в интерфейсе вашего роутера списки клиентов DHCP или используйте приложение IP Reporter. Установите запустить приложение нажмите кнопку «Старт» на дисплее. Нажмите и удержите 5-6 секунд кнопку «IP Report» на панели управления Miner S9. После того, как программа определит IP и MAC-адрес устройства, внесите IP в адресную строку браузера и введите логин-пароль root root, чтобы перейти в интерфейс майнера. Откройте вкладку General Configuration и введите в настройки антимайнера здесь данные выбранного пула. Сервер производитель Bitmine установлен по умолчанию. Рекомендую в качестве пула использовать пул viva.btc.net. Комиссия за перевод средств в сеть KNX равна нулю, а сумма вывода не ограничена. И зачисляется в режиме реального времени. После старта в разделе Miner Status необходимо проконтролировать статистику майнинга. Не ждите, что данные появятся мгновенно. Это занимает определенное время. Если в дополнительные настройки доступна регулировка тактовой частоты чипов устройства, при помощи этой опции можно замедлить или ускорить майнинг от Miner S9, не превышать допустимые пределы изменения частот. Параметры для каждой партии указан на сайте BitMine. В настройках ASICA -а ставим режим экономии электроэнергии и измеряем потребляемый ток вычислительными платами в режиме майнинга. Как видим, ток потребления составляет 75 А, что при напряжении 12 В дает 900 Вт. С учетом КПД блока питания от сети потребляется около 1 кВт. Как видим, средняя дневная прибыль на пуле vbtc.med в биткоинах равна где-то 5,446 биткоин на тирахэш. За 7 часов эксплуатации ASIC-майнера удалось добыть 400, 1389 биткоина. При текущем трехтарифном учете электроэнергии дневная стоимость использования 1 кВт равна 106 рублям. Таким образом, в день мы можем заработать на этом майнере S9 около 4.04762 биткоина. По текущему курсу 38 760 долларов за биткоин мы получаем 1.85 долларов в день. При курсе 100 рублей за доллар это 185 рублей. При курсе 80 рублей за доллар получается 147 рублей. Вычитаем из этой суммы 106 рублей. Получается 147 минус 106 – 41 рубль в день. Таков прибыток на ASIC Miner Bitmain S9. Таким образом, ASIC Bitmain S9, мы приходим к выводу, выгодно использовать действительно на фермах, где есть Курица, корова, им нужен обогрев, особенно зимой. Спасибо всем. Не забывайте ставить лайки, комментарии. До встречи.